Итак, давайте поговорим о возможных сценариях, причин, причины улучшения экономической ситуации, да, которые могут видеть, которые мы можем наблюдать. Это выход экономики из карантина, сокращение безработицы, да, то есть люди опять будут устраиваться на работу. Реальный краткосрочный рост располагаемого дохода в государствах, где была поддержка населения, то есть по, по динамике, допустим, тех же самых Соединенных Штатов мы видим, что располагаемый да, уровень дохода населения растет, и эти доходы, они куда-то выйдутся, они все равно выйдутся в траты, они выйдутся в покупку новых айфонов. Краткосрочно люди будут радоваться тому, что карантин заканчивается, и, соответственно, по мере приобретения уверенности, по мере того, как они будут инвестировать в фондовый рынок, он будет расти. В своей цене люди будут считать, что они богатые, что они богатеют и очень быстро. Они будут говорить, «Эй, дурак, ты что деньги на депозите держишь под 0,7%, когда я на рынке акции сделал с целых 50% за два месяца? Давай приходи». Мы это можем увидеть, этот ажиотаж, я думаю, он может быть даже к президентским выборам в Соединенных Штатах Америки, мы можем его увидеть. Восстановление потребительской активности, продолжение помощи, продолжение помощи со стороны государства, да, то есть об этом заявляют все, да, не с позиции выделения ликвидности банкам или предприятиям, а с позиции льготного кредитования населения, да, то есть будут напрямую продолжать давать деньги населению, потому что население само решит, куда потратить и какие потребительские товары купить, и тогда компании просто будут больше зарабатывать, потому что они будут реализовывать свои товары и услуги. Эффект низкой базы, да, то есть опять-таки эффект низкой базы уже там через три-четыре квартала может привести к тому, что могут быть хорошие показатели. Ну и низкие процентные ставки пока что подтвердили в Америке, что до 2021 года весь он пройдет до, до конца 2021 года, не будут ä, повышать ставку. Пока да, такие заявления она будет находиться на низких зачем. Вопрос, сколько будет напечатано на денег? Это программа выкупа актива есть, низкие процентные ставки есть. Государственная поддержка, соответственно, по-прежнему там. Трамп заявляет, что они еще полтора триллиона рассматривают программы помощи. То есть есть ликвидность, да, то есть ликвидность предоставляют, на этой ликвидности будут расти и инфляционные ожидания, и на этой ликвидности, соответственно, рынки могут подрасти. Это вопрос вот именно в том, что ситуация может улучшиться. Другой вопрос, что всегда помните эту историю, да, посмотрите там в интернете, в Советском Союзе был записан этот ролик, сбрасывали термоядерную бомбу на, на новой земле, да, то есть э, все, бомболюк открыт, бомба сброшена. Да? То есть вопрос в том, что она летит. Она летит, и она неизбежно упадет, она неизбежно взорвется, и ударная война на три раза земной шар обойдет. Но все еще живут, и, и большинство людей не знают, что эта бомбочка сброшена. Вот э, такой, наверное, не очень оптимистичный прогноз причины ухудшения ситуации. Это валютные торговые войны, в том числе в популистских целях. Протекционистская экономическая политика государств, когда они будут защищать, защищать локального производителя, сочетаясь с торговыми войнами. То есть мы уже вот это вот видим, симптомы, да, то Трамп с Китаем воюет, да, то, то, соответственно, Европа говорит о том, что технологические гиганты должны платить налоги в Европе, а американцы говорят на это, а вот попробуйте только ввести налог на наши корпорации. IT, да, мы, соответственно, тогда ваши, ваше вино, автомобили и самолеты да, обложим дополнительными послами. То есть это протекционистская политика защиты своих локальных производителей. Возможно, вторая волна заражения COVID, если до этого момента не будет запретена вакцина. Геополитические риски, в первую очередь, когда я говорю о геополитических конфликтах. Это смена власти, приход популистов к да, власти. Высокий уровень долга он никуда не делся. И он не просто не делся, сейчас, если был высокий уровень долга у корпорации, у населения, относительно невысокий был у государства, сейчас еще и государство заимствует. Ребят, помните, я вот о про это говорил. Тогда еще ни у кого мысли не было да, подумать о том, что отчеты государства будут там делать какую-то... Заимствование, с чего бы это, я говорю: ну, то есть осталась последняя мера, да, стимулирования, государства загнать в долги. Потому что, когда государство должно, то им очень легко управлять. Правительством этой страны легко управлять. Рост доходов, расходов правительства и, как следствие рост долгов государственных. Если будут расти государственные долги, государство само деньги не производит. И сейчас государство оказывает помощь. Помощи это ограничено, соответственно они выпускают обязательства, долги. И так долговая нагрузка была высокая, соответственно получается увеличение долговой нагрузки, эти деньги передаются населению, население начинает активно тратить, по эти же деньги печатаются деньги и Европейским центробанком, и американцами. Соответственно разгоняется инфляция, разгоняется инфляция, растут процентные ставки, рост процентных ставок, увеличение стоимости обслуживания долга и все. Если увеличивается стоимость обслуживания долга правительства любой страны, которая взяла кредит, где правительство возьмет деньги или сократит расходы. А что такое расходы правительства? Это, как правило, какие-то бюджетные организации. Второй вариант и, и оборонка бюджетной организации, система управления государством, раз. То есть, когда государство взяло долг, начала его обслуживать, начался рост процентных ставок. Государству, чтобы обслуживать этот долг, нужно взять доходы. Доходы государства только от налогов. Ради интереса посмотрите стоимость недвижимости. Что происходило с недвижимостью во всех странах? А недвижимость, между прочим, очень легко администрируется. Есть реестр, есть конкретный собственник, адрес, где он зарегистрирован. Все, налогом обложил, платежку отправил, не заплатил налоги, иди в тюрьму. То есть рост налоговой нагрузки раз. Второе. Если у тебя долг большой, обслуживание его высокое, ты не можешь там население полностью уже налогами обложить, иначе бунт получишь, ты должен тогда сокращать расходы. А куда государство тратит расходы? Мы сейчас не про Россию говорим, мы сейчас глобально говорим. Инфраструктура, государственное управление, обороны. То есть, когда ты правительство загнял, загнал в долги, и ты понимаешь, что оно, да, во-первых, оно будет, чтобы рассчитаться с этими долгами, у населения забирать деньги. И второе, нужно будет сокращать расходы. А сокращение расходов это сокращение государственного управления, государственного аппарата, это сокращение его эффективности этого государственного управления. Это ты можешь повлиять на, ну, то есть государственная власть будет не очень сильная. Помимо всего прочего, это сокращение и оборонных расходов. То есть государство таким образом ослабевает военной мощи. То есть оно одновременно разрушается и в административном ресурсе, и в военном ресурсе. Чтобы, потому что оно вынуждено сокращать расходы, чтобы расплатиться с долгами. И здесь, в принципе, ты можешь очень легко на это влиять. То есть, когда государство ослаблено административно, когда оно ослаблено в военном плане, то, в принципе, оно очень легко управляется внешне. Ну и скажите мне, если это не так. Неограниченная эмиссия денег, на фантике обмениваются реальные активы и инфляционные риски на горизонте в 6-18 месяцев. Это вот причина для ухудшения ситуации. Томас Ман который наблюдал сумасшествие в эпоху Вейморской Республики, такую фразу написал. Торговка на рынке, которая не моргнув глазом просит 10 миллионов за куриное яйцо, уже окончательно утратила способность удивляться. Какие бы события ни произошли после этого, они уже не удивят ее своим безумством или жестокостью. Я говорю про инфляционные риски, я говорю про то, какое воздействие это может оказать. Долгосрочное воздействие может оказать на правительство, на управление целых стран. Рост налоговой нагрузки, рост инфляционной составляющей. И, что называется, нет ничего проще для правительства, чем решить текущие проблемы с помощью печатного станка и ничего хуже по последствиям. Очень тяжело из этого выходить. А к этому, в принципе, дело и движется.